И на Днепре стоит Днепро. Тут наши корни, тут истоки. В бывшем Днепропетровске, в Днепре сегодняшнем, построены самый большой на земле еврейский культурный центр. Вот именно от него, как корни и как ростки, будут э, распространяться... Изра... я приветствую вас неравнодушные зрители моего канала в одном из комментариев под роликом мне подсказали обратить свое внимание на один весьма примечательный момент и когда я это увидел то просто не устоял чтобы не поделиться этим открытием с вами итак три года назад на youtube канале кабаре веселый писец вышел очень интересный клип под названием обращение днепра в израиль по случаю 70-летия то есть намерение за кулисы днепр обратить в израиль в этом клипе 18 апреля 2018 года израиль отпраздновал 70 лет своей независимости днепропетровский театр квн дгу был создан в 1994 году на базе команды КВН Днепропетровского Государственного Университета, основанной в 1987 году. А с 1999 года театр стал муниципальным и получает поддержку Городского Совета Днепропетровска. Поймет в днепре практически любой в общем-то квнщики из команды днепропетровского государственного университета шлют музыкальное поздравление всем коленям по случаю 70-летия независимости израиля шлем поздравления всем коленям Обязательно посмотрите это музыкальное поздравление. В нем открытым текстом планировщики оповещают о своих намерениях насчет Днепра. У, нас один, у нас один И в этом суть заключена, и в этом суть обнажена. Земля, что свыше нам дана, она ведь не всегда страна. А когда будете смотреть, внимательно слушайте текст. И проведя закрытый тонг всевышний выделил им землю И был подписан двусторонний договор И был подписан двусторонний договор. Но ну, а я покажу вам всего один момент. Когда нам на мгновение показали танк со знакомыми символами на нем. И плюс кошеров не нарушать. И плюс врагам давать люлей. Не только на своей земле. Научный поднимать престиж. Готовить вкусную рыбу филе. На место ставить весь он. И, и, и, и плюс и плюс и плюс. А он? А у него лишь пункт один. Не может быть. Один, один. Какой он простой, чтобы их хранить. Напомню, это было показано в апреле 18 года, операция началась в феврале 22 В связи с этим вопрос, как же так получается, что на российской военной технике нарисованы опознавательные знаки танков Израиля. Ну а тем, кто уверовал в то, что это славянская буквица, пора бы уже открыть свои глаза. На этом все. Пойду, окунусь в любимый творческий созидательный процесс. Всех обнял, и да пребудет с нами сила прошлых воплощений. И любой человек из Нью-Яршалаима, который сейчас называется Днепро, до Одессы сможет доехать на этом поезде, ориентировочно за 25 минут. Это добрая пример. Так что будем жить и веселить а до тех пор, пока он не пересмотрел. Спасибо